Спасибо, всем привет. Друзья, история освобождения Ивана Голунова – это беспрецедентный для России случай. Да, фальсификация не удалась. Но сейчас я хочу сказать о том, что оказывать давление на известного журналиста гораздо сложнее. Сложнее, чем на простого человека. Сложнее, чем на людей, таких как мы с вами. И мне сегодня хотелось бы, чтобы все это дело с Галуновым стало консолидирующим для всех тех, кто столкнулся с несправедливостью системы, с абсурдом режима, с противоправными действиями властей, начиная от подкидывания наркотиков, угрозы, шантажи, моральное давление и пытки. В настоящее время в последствиях и в тюрьмах находится огромное количество людей, которые никак не связаны с наркотиками. Например, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыренков. Все эти ребята – это фигуранты дела «Новое величие», которое было сфабриковано силовиками. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, обвиняют в попытке госпереворота с дальнейшим захватом власти. А обвинение строятся на показаниях внедренного сотрудника ФСБ, который, по сути, сам же и создал эту организацию. И в деле «Нового величия» есть много общего с делом сети – Молодых ребят пытаются закрыть по сфабрикованным делам. И я хочу напомнить, что самому молодому участнику фигуранту дела сети Илье Шакурскому на момент задержания был всего 21 год. А Анна Паврикова, фигурант дела новое величие, 18 лет отметила в СИЗО. И у меня складывается такое впечатление, что это акт устрашения молодежи. Государство боится молодых и сильных. Подследствием также находится молодой талантливый математик, аспирант МГУ Азат Мифтахов. Мифтахова задержали вместе еще с десятью людьми по подозрению в изготовлении взрывчатки. И всех, кроме Мифтахова, отпустили в статусе свидетелей. Но э, позже мифтахов и еще один из задержанных признались в э, применяемых над ними пытках. Э, так и не получилось э, у суда засадить мифтахова за взрывчатку. У них просто не оказалось достаточного количества доказательств. И дело закрыли, мифтахова отпустили. Но на свободе он пробыл недолго, буквально пару минут. И его тут же задерживают по подозрению в участии в разгроме офиса «Единой России». И я хочу сказать, что фальсификация сейчас приобретает массовый характер. И мы должны понимать, что преследуют не только оппозиционных активистов, преследуют простых людей, просто тех, кто оказался не в то время, не в том месте. Мы должны понимать, что каждый из нас может оказаться на этом месте. Поэтому, друзья, мыслите критично, не бойтесь выражать свое мнение, не бойтесь выражать свою позицию. Участвуйте в митингах, приходите на пикеты, будьте солидарны в вашей борьбе. Ведь мы понимаем, что это действительно работает и у нас есть отличный пример. Спасибо.